Всем добрый день! Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом приготовления королевской ватрушки в мультиварке. Для этого нам понадобятся продукты 5 яиц, чайная сода, сахар, какао, э, мука, сметана, сливочное масло, творог и манная крупа. Мы тесто. Для начала возьмем два яйца. Тесто будет делиться на две части, поэтому сначала два яйца. Добавим в него пол стакана песка сахара. Пол стакана. Пол стакана будет на другое. Вот Достаточно. Все это взбиваем. Сбиваем яйца с сахаром. До забудем, До хорошей пены. Я взбила яйца, они уже увеличились в объеме. Вместе с сахаром хорошо взбились. Следующее ложим чайную соду, пол чайной ложки. Ложим пол чайной ложки чайной соды. Сразу же я положу сметану. Один стакан нужно сметану. Я вот такой вот стакан как раз таки взяла. Сразу же готовый. Теперь надо будет растопить сливочное масло, 2 столовые ложки сливочного масла. Я растоплю его в, в микроволновке. Добавляем сюда растопленное сливочное масло. И снова все перемешиваем. сюда три столовые ложки какао у меня это мерка это столовая ложка снова перемешаем ну, уже можно это так, так немножко чтобы не разлеталось сюда стакан муки перемешиваем однородную маску Вместе с какао с мукой уже готово. Теперь отправляем его в мультиварку. Мультиварку я смазывала его с привычным маслом. Отправляем тесто в мультиварку. Перед этим мультиварку. Сейчас я ее все выложу сюда. Так немножко распределим его по мультиварке. Теперь будем готовить следующее тесто. Так, теперь приступим к начинке, приготовлению начинки. Понадобится пол кило творога. У меня домашний творог, у кого какой есть, можете такой взять. Полкило. На глаз смотрю, ну, где-то вот так вот количество достаточно. По-моему, это и есть полкило. Да ладно, все положу. Три яйца. Оставшийся полстакана сахара. Три ложки манной крупы, либо крахмала, кто как любит. Я ложу манку. Так, все это надо будет смешать. Я смешаю миксером. Сейчас для начала немножко так перемешу. Останови. Смешаю все миксером. Я смешала все до такой однородной массы ну, такое вот примерно состояние должно быть будем выливать его следующим образом теперь мы будем вливать эту начинку прямо так как по центру не надо ничего размешивать оно само расположится потом как надо Вообще она бывает жиже что-то у меня сегодня погуще она получилась Ничего. мы залили его теперь я буду ставить его выпекаться программу выберем выпечка сейчас программу выпечка вот у меня выпечка. Здесь час, но мы добавляем время, час 15 нам надо. После того, как программа остановится, еще 5-10 минут она должна стоять в мультиварке. Не открываем крышку, ничего, чтобы у нас не упал. После того, как пройдет 15 минут, как он постоит, без подогрева, без ничего. Можете уже потом вынимать его туда. С помощью вот этой вот чашечки для мультиварки. Теперь буду ждать, пока она остынет, и будем кушать. В разрезе значит по-горячему с разрежу покажу вам как она выглядит мягкая такая она прям запах стоит такой Вкусный. горячая просто еще так это вот примерно вот так вот выглядит все интересно ну, а чай Смотрите мои рецепты еще, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. За просмотр. Удачи.